На сегодняшний день современное судостроение удивляет нас разными необычными решениями в постройке разных классов судов. И вот, казалось бы, чем же еще можно нас удивить? Но оказывается, это еще вполне возможно. РП Флип – это научно-исследовательское судно, предназначенное для проведения военно-морских исследований, на котором располагается научная лаборатория Института океанографии «Скрипса». Это судно было построено по особому заказу и спущено на воду в 1962 году. На сегодняшний день оно не имеет аналогов в мире и произведено в одном экземпляре. RP Flip не имеет собственного двигателя и передвигается исключительно с помощью буксира. Это связано с тем, что на борту данного корабля находится высокоточное научное оборудование, измерение которого могут оказаться неточными, если на них будет передаваться даже малейшая вибрация от двигателя. Еще одной причиной отсутствия двигателя является странный способ эксплуатации корабля. При работе он почти полностью уходит под воду и поворачивается на 90 градусов, как поплавок. И сразу возникает вопрос, как команда живет в подобных условиях, ведь исследования идут неделями. Все очень просто, конструктора все предусмотрели. Они просто-напросто продублировали все системы, необходимые для комфортной жизни. Так какими же исследованиями занимается данное судно? На нем постоянно проводятся исследования различного рода, например, исследования сейсмических волн и их распространения в океане, анализ процессов теплообмена между толщей воды и поверхностью и тому подобное. В 1995 году на Флип Полностью модернизировали все оборудование, и корабль выполняет свои функции по сей день.